«Вы не одни!» Идут в седрах, месах и авдинага, Идут к царю, они в его руках. Царь доверял все время им, однако, Сейчас горит лишь гнев в его глазах. О, как они указ перечеркнули Своим поступком глупым и смешным! Поставленный стукан, они дерзнули втроем не поклониться перед ним. Закон царя объявлен был народу. Пусть каждый перед идолом падет, и слуги, князя князья, и воеводы, а слушника печь огненная ждет. Седрах, Месах и Авдинага знали, пощады от царя не получить, заслуги их здесь вспомнятся едва ли». Но как поклонам Бога оскорбить? Они, евреи, детство поклонялись Святому и единому Творцу, но в Вавилонском царстве оказались, и вот неужто жизнь пришла к концу. Стоят три Божьих сына, смотрят прямо в глазах бесстрашных Господу любовь, но перед истуканом,. Царь упрямо им предлагает поклониться вновь. Да будет царь тебе сейчас известно, Твоим богам не будем мы служить. Наш Бог, кому мы жизнью служим честно, Способен от печи освободить. А если не так, пред истуканом, ты не заставишь поклониться нас. Гнев царский так сей яростью и грянул. Царь печь велел разжечь сильней в семь раз. И вот трех верных юношей связали И повели к пылающей печи. За шагом шаг все ближе ощущали, Как дышит пламя Божие. Не молчи, неужто ты позволишь в печек бросить? Вот шаг другой, но где же ты, где же ты? Они к тебе надежды все возносят. Господь, еще секунда до беды. Но нет, тут Бога не было на сцене. Упали три еврея в тот огонь, и лишь сейчас... У миг этот перед всеми великий, славный появился он. Он положил им руки там на плечи, он ветерком их с неба обдувал. «Вы не одни, я с вами в этой печи, святой Господь сынам своим сказал». Воскликнул царь. «Их было только трое, четвертого я вижу среди них». О, чуден Бог, соделавший такое, Бог, спасший от огня рабов своих! Мы не одни, мой брат, с тобой сегодня, Бог каждом испытании верных ждет, И с чистыми сердцами мощь Господня. Поэтому смелей шагнем вперед, Мы не одни с тобой на поле боя, В горящей лаве огненной печи. Мы чувствуем дыхание святое и знаем, что для страха нет причин. Мы не одни, не брошенные дети. И в этих обстоятельствах опять нам нужно помнить о его победе. Нам нужно верой слово оживлять. Мы не одни, все это лжет нам дьявол, Что перед истуканом нас склонить. Он говорит, твой Бог тебя оставил. Зачем же ты ему спеши служить? Зачем же ты шагаешь в эту печку? Но мы с тобой идем, мы не одни. И там рука ложится нам на плечи, И там печи. Встречаемся мы с ним. Аминь. Слава Богу.